Всем привет! Меня зовут Денис и я отправляюсь в магазин ПОСКРА во время коронавируса, во время эпидемии. Что нам понадобится? Маска и перчатки. Сейчас я собираюсь сделать шаг на почву. Один маленький шаг для человека, один гигантский прыжок для человечества. Сначала решил заправиться, вот такая у нас цена на бензин. Цена упала из-за того, что сейчас на нефть цена падает, что странно, да, в Казахстане у нас цена росла, когда цена на нефть падала и девальвация. Что я хотел сказать по поводу масок, только на третью неделю карантина правительство флориды решило что на улице нельзя выходить без маски естественно они как не могут проверить это и всем внушить они это решили сделать очень простым способом в магазины они просто запретили ходить без маски и возложили эту ответственность на, на сам магазин теперь посмотрим что поменялось во время карантина с магазином Появился вот такой блокпост Сейчас нельзя просто зайти в магазин Нужно пройти вот эту длинную очередь Змейку Соблюдение всей дистанции А сам магазин Он Лимитирует количество людей Чтобы находились в магазине То есть они запускают не всех сразу. А какое количество выходит, такое количество и заходит. Везде таблички начал соблюдать дистанцию. список того, что нет. Итак, как я обычно закупаюсь в Коспе, если иду без жены. Жена мне скидывает вот такой список. Это Google Тип. И я по нему закупаюсь. В принципе, здесь все всегда лежит на одном и том же месте. Поэтому маршрут я знаю. Где что лежит. Если что, звоню ей. Погнали! Итак, первым делом мы заходим в овощное отдел. Огурцы 4,79 за три штуки. Помидоры черри 7,49 за коробку. Это первый из двух холодильников, тут обычно лежат фрукты, зелень и грибы. Берем клубнику, цена 3,99. В хлебобулочном отделе мы берем только круассаны. За аналогичную стоимость в Волмарте в два раза меньше круассанов. В мясном отделе сегодня берем куриную грудку, цена 2,99 за полкило. Также возьмем фарш, цена 3,99 за полкило. конечно же, колбасу для круассанов на завтрак. Цена 6,5 за полкило. Паштет из тунца тоже для завтрака. Цена 6,99 за банку. Заходим во второй холодильник, берем молоко, цена 6,99 за галлон. Вода 40 бутылок по пол-литра, цена, если я не ошибаюсь, 2,99. Ну и куда же в Америке без колы? Цена 1,4 доллара за бутылку 2 литра. Йогурт питьевой для сына, цена 8,49 за 12 бутылок. Замороженные овощи 1,2 доллара за полкило. А это вафли полуготовые, 9,99 за 72 штуки. Очень вкусная лапша, варится 2 минуты, цена 9,49 за 12 пачек. Мед 7,99 за литр 360. Аспирин 4,49. И ватные диски 12,99. Okay. Okay. итак какие здесь изменения с наступлением карантина опять же появились эти поддоны блокпост напоминание везде что соблюдать дистанцию потом на кассах видите стекла появились защита кассиров чтобы на них не покашляли и плюс Раньше иногда ты выгружал сам товар А, хотя Сейчас сам выгружаешь В прошлый раз, когда я приходил Меня даже не пустили выгружать Из тележки я сам выгружал Вы точнее мне помогали Сейчас только регулируют Чтобы ты не подходил Расплачиваться раньше времени Чтобы стоял, ждал своей очереди Но Вообще это все жутко Все в масках Так, финальный чек. 216 долларов вот это. По поводу кафе, ресторанов и фастфуда во время пандемии. Значит так, все работает, но работает только на вынос. Раньше здесь были столы, стулья, кафешки. Ну, также все рестораны, макдоналдс и так далее. Они все работают только на вынос. И даже рестораны, они пытаются прожить, работать, но только на вынос. Вот такие условия. Кстати, в Коска не дают никаких пакетов. Все вот так загружаешь в корзину. Точнее, тебе загружают. Ты сам только максимум выгружаешь а раскладывать уже обратно они а сами и все, везешь в машину поэтому у меня в машине тележка и коробки коробки специальные складывающие сейчас покажу, как они выглядят Перейду в ликер-стор. Это так. Здесь магазин с алкоголем называется. ликер на so oh. well? a... О, это тот отдел, в котором я единственным разбираюсь. Более-менее и не нужны мне подсказки. В Америке, в, во Флориде именно, крепкий алкоголь продается именно в отдельном здании. В супермаркете нельзя его напрямую купить. В супермаркете можно купить только вино, пиво, что-то очень слабое. А крепкий алкоголь на себя отдельно. И так просто здесь тоже отдельный магазинчик. Так, загрузился, кинул одну страпу, сейчас натяну тарпу и поедем на деливеринг. У меня на этом все, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и берегите себя. Всем пока!